Всем привет! Если ты новичок и хочешь побольше адекватных игроков в команду, ставь лайк и смотри данное видео. Но пока ты его смотришь, можешь найти под видео ссылочку на наши розыгрыши в прямом эфире, а также скидку в 10% на сайте всемайки.ру. Не забудь ко мне зайти в феврале, там мы разыграем очередную партию оперативников, а также маечек. Но если у тебя есть свой совет, обязательно напиши его в комментариях, его прочтут, а также если он будет очень полезным, мы включим его во вторую часть видео с советами новичкам. Поехали! Активация точек очень важный момент в ПВЕ, не торопись активировать точку, эти вы можете положить весь отряд. Пусть команда займет свои места, подлечится и возьмет патроны. А лучше спроси, если все готовы, только тогда нажимайте. А лучше как новый игрок оставьте активацию точек другим игрокам, за это не дают опыта. Совет номер два. Стамина и медики. Конечно это не только медикам важно, но им в особенности полезно знать, как можно раньше. Стамина в данной игре это энергия, которую вы можете потратить на бег и на использование способностей. Так что тут можно выбирать, что вам важнее. Например, если у медика не будет выносливости, он не сможет лечить и тем самым вся команда рано или поздно проиграет. Потому что медик в ПВЕ очень важен. Нет лечения, нет команды. Запомните, не бегайте медиком в ПВЕ, вообще не бегайте. Иначе к концу миссии вся команда останется действительно без хила. Конечно, в экстренной ситуации можно пробежаться. Можно и даже нужно. Но не более того. А вот в пвп можете оторваться по полной, там стамину никто не экономит. Совет номер три: Шприцы для анимации союзников. Не надо торопиться поднимать союзника, конечно, если вы не медик. Дело в том, что у медиков очень много шприцов, от 6 до 8, а у простого оперативника всего один. Давайте допустим, если вы потратите шприцы на поддержку, то для того, чтобы поднять убитого медика, в команде останется всего два шприца у поддержки и у штурмовика. А если кто-то из них уже поднимал союзника, то попыток поднять медика у вас всего одна, а без медика выиграть бой фактически нереально, так что не тратьте шприцы по понапрасну, конечно если у вас не стоит расходник на адреналин. Каждый шприц на вес золота. И лучше поднять медика, он уже поднимет всех остальных. Совет номер четыре, если вы играете в ФЛП, то не парьтесь по поводу шприцов, каждый раз после боя шприцы восстанавливаются, там система поднятия союзников немножко другая. В 90% случаев поднимают того, кто ближе, и неважно медик это или нет. ПВП это отдельный мир со своими законами. Медики там лечат и редко, и сильно надеяться на Хил не стоит. Мед там полноценная боевая единица в ПВП. Подлечил хорошо, не подлечил, бог ему судья. Динамика боев вынуждает тратить стамину на бег, и не всегда есть время лечить. Поэтому, если есть возможность, конечно, поднимите первого медика. Но если такой возможности нету, лучше поднять союзника и затащить катку вдвоем. Ну и, конечно, если у вас будет выбор подлечить или пробежаться, выберите подлечить. Номер 5. Настрел в этой игре не важен. Точнее, он второстепенен. Тут важна победа. Это командная игра. От большого количества дамага опыта будет не намного больше, чем у других. Поэтому не гонитесь за уроном. Не отрывайтесь от команды далеко. Ведь хил не бесконечен, да и шприцы для реанимации конечны по факту. Не бегите вперед, сломя голову в ПВЕ-миссиях. Продвигайтесь постепенно и смотрите, куда идут ваши товарищи. Если разбежаться по всей карте, то можно нагреть в два раза больше мобов, чем если бы вы пошли по одной стороне. Это приведет к тому, что либо у вас будет патронное голодание, либо у вас кончится время. Старайтесь держаться вместе. Ну, если вы, конечно, не снайпер. Снайпер может стоять где-нибудь позади. Совет номер шесть отрабатывать весовую роль в ПВЕ. Это особенно касается медика и снайпера. Если вы медик, то будьте готовы следить за здоровьем союзников и вовремя их лечить. Если вы снайпер, то у вас в приоритете вражеский снайпер и гранатометчик. Это цель номер один для вас. Услышали озвучку вражеский снайпер или гранатометчик, бросайте все и высматривайте свою цель. Взял класс, будь добр соответствовать. Из этого вытекает седьмой совет. Как бы банально это ни звучало, но изучите оперативника. Не каждый снайпер-снайпер, не каждый медик-ближник. В каждом классе оперативники есть свои нюансы. Есть прикольные фишки, которые вы могли просто пропустить или не заметить. Например, видеть через дымы, без нажатия кнопки, поднять союзника после того, как вас убили, восстановить хп, э, зарезав врага и любив его в голову. Не поленитесь и почитайте каждое умение еще раз. Даже опытные игроки забывают и не замечают мелкие фишки. Совет номер 8. Все мы не идеальны. Но бывает попадается неадекватный игрок, и для тех, кто не хочет слышать голос такого игрока, можно заглушить голос союзника на время боя. Для этого достаточно нажать на таб и напротив ника такого игрока нажать на вот эту вот кнопку. И по крайней мере на этот бой вы не услышите этого игрока. Совет номер 9. Мы уже на середине пути. Учитесь экономить патроны. И наперед просчитывать, какого ящика и когда вы их возьмете. В начале вашей игры вам будет казаться, что патронов очень мало и их вечно не хватает. Но с опытом вы поймете, что в принципе их достаточно и у вас еще остается запас. Все приходит с опытом, главное не тратить патроны в и запомнить все точки, где они расположены. Маленький десятый. Не играйте в Рэмбо, повторяю еще раз, не надо. Это не та игра, где один игрок в ПВЕ может затащить всю катку. Да и в ПВП не все так просто, хотя там гораздо проще играть одному, но еще раз повторяюсь, это командная игра, и в одного здесь очень сложно. Учитесь играть командой и как можно быстрее, даже с рандомными игроками. Совет номер 11. Голосовая связь. Это же здорово. Не тесняйтесь пользоваться голосовой связью, особенно в ПВП. Увидели врага, сказали штурм в центре, снайпер на балконе и тому подобное. Это маленькая крошечная информация способна просто перевернуть весь бой. Ведь не всегда, когда врага видите вы, его видит ваш союзник, поэтому при любой возможности всегда делитесь информацией. Двенадцатый важный совет: не торопитесь идти в спецоперации за большим фармом. Без должного опыта вы сами того не желая просто подставляете свою же команду под слив, так как в спецоперациях есть свои нюансы по игре, и вам лучше набраться опыта в простых боях. Конечно, это ваше право идти в любой режим, но спросите себя: а вы готовы к спецухе? И хотите ли вы услышать про себя много хорошего, когда игроки увидят вашу неопытную игру? Поэтому еще раз говорю, поиграйте в простые бои, и если вам там попадется хорошая команда, которая вас возьмет, только тогда идите спецоперацию. Потому что с рандомной командой без малого опыта очень тяжело. Совет номер 13 про спецоперации. Если все-таки решились в нее пойти, то спецоперацию можно идти любым оперативником, исключение составляют только медики, ведь не все медики могут хилить с такой же скоростью, как союзники теряют хп. Топ медики для пве это травник и микола, на крайний случай можно взять деда, но не стоит брать туда барда, Шаца, да и рекру там не самый идеальный хил, поэтому берите любого оперативника, но если вы хотите играть за медика, тут стоит подумать несколько раз. Совет номер 14 возможно местами повторится, но мой вам микросовет, он будет полезным. Изучите как лечат медики, это избавит от вас некоторых глупых случаев, например шрат кидает аптечку и ее надо подбирать. Также некоторые медики дают бонусы, например госпиталь у топового микола увеличивает скорость перезарядки, а бард дает минус 30 входящим урона в пати, поэтому изучите оперативников внимательно. Совет номер 15. Не забывайте, что в спецоперациях вы наносите урон по союзникам. Тут придется стрелять чуть-чуть аккуратнее. Но если хотите, чтобы по вам не прилетало сзади, то выходя вперед, присядьте, если позволяет ситуация, и в таком положении отстреливайтесь. Или просто не выбегайте перед союзником, который, возможно, будет стрелять. Еще раз напоминаю, дамаг в этой игре не самое важное. Важное это победа. Поэтому, если у вас есть выбор, стрелять в бота и случайно попасть в союзника, или не стрелять, пускай союзник убьет этого бота. Выберите второе. Совет номер 16 и опять медики. Если вы играете медиком, то знайте, что очень много опыта вам идет за лечение союзников. Даже если вы накидаете в три раза меньше дамага, то по лечению вы можете быть в топе по опыту. Не лезьте на рожон за дамагом. В первую очередь делайте свое основное дело, лечите, а уже потом делайте дамаг. Да, конечно, вы можете бегать и дамажить, но в приоритете должно быть хп союзников. Ну и свое, конечно, не по и вечно вас поднимать не будут. Вспомните совет номер 3. Совет номер 17. Смотрите обзоры и гайды. Это поможет вам выбрать оперативника под себя и узнать слабые и сильные стороны, что особенно важно в пвп. Ну и естественно советую свой канал, на котором есть много видео. Особенно советую одно видео, кого выбрать первым. Это поможет вам сделать первый выбор и не ошибиться ну и 18 совет не очень важно но все таки почему бы и нет аптечку миколы шаца можно уничтожить выстрелами и гранатами это могут сделать как боты в пве так и ты можешь испортить лечение противника в пвп уничтожу вражескую аптечку ну и дополнить большой совет вражескими аптечками тоже можно пользоваться и пользуйтесь ХПшка на дороге не валяется хотя по идее валяется. Ну и на этом пока все, не буду вас сильно нагружать, оставим остальные советы на вторую часть. И не забываем ставить лайки и писать свои комментарии, в которых будете делиться своими советами. Ну и конечно, переходите по ссылочке под видео, участвуйте в наших розыгрышах, особенно советую февральский розыгрыш, где мы разыграем оперативников. Ну и конечно же, скидочки, скидочки, скидочки, 10% на сайте всемайки.ру. Ну действительно хороший сайт, что обмануть что ли буду? Пока-пока, увидимся на полях сражений, надеюсь данное видео было вам полезным.